Но вот не хотят они никакого поэтапного. Я теперь планирую уже так, чтобы они уже делать как-то максимум. Этот. Ну и вот это состояние. Где-то у нее через полгода все это сгладилось, выровнялось. Поромки мы уже старые сняли потом. Это уже вот все где-то, наверное, месяцев 6. Она постепенно разглаживается, интегрируется. То есть у нее еще такое качество очень хорошее. Она именно становится своими тканями, но она при этом утолщает. Толщина очень хорошо, очень хорошо. Вот посмотрите, как в области двойки она увеличилась. Там фактически не было у нее... Вот та сторона. Вот. А вы да? да, это я биотип под анестезией, сразу говорю. Чтобы ни у кого не было сомнений. А надо посмотреть, у меня она есть в таблице. У нее было 1,7, а стало 2,3. Если А, это не рецессия. Это ниже, да? Да. Сейчас все будет. Мы просто тогда с ней. Она у такая девушка. Она опаздывает на операцию на полтора часа. Поэтому время, отведенное на адонтопластику, она ехала в машине. Ну или что-то, я не знаю, что она делала в это время. Мне она сказала, что она стояла в пробке полтора часа. Поэтому ее адонтопластику пришлось сделать спустя полтора года. Причем она еще человек, она переводчик очень такой, востребованный с трех языков. И она по полгода путешествует. Думаю, она вот как ко мне доезжает, мы что-то с ней успеваем сделать. Ну, вот на самом деле сейчас я вам покажу уже финальное, наконец-таки я ее найду кучу этих фотографий. Вот, вот и все. Ну, видите, да, что линия клыков абсолютно она. Но не хочет. Она не хочет. Я бы не. Не, ну двойки у нее куда там еще? Вот я 21-й переместила просто по лунным перемещением, но она уже ничего не хочет, она уже от всех устала. Она поставила коронки же, вот да, доктор, ваш вопрос. Вот видите, у нее внизу уже зубы есть. Да, и все, и она сказала, что она мои так надоели. Можно она от нас всех отдохнет? Я пробовала Просто, три я раза, но угу. я, ну, я три раза оперировала, вот такие язычные рецессии, два раза удачно, один нет. Ну, язычные да. рецессии беспокоят да, девушка, и, очень, очень и очень беспокоят. Да. И, и корень выдвинулся, и, и он выстоит впереди немножко всех остальных корней. То есть его, что, его, его живет, да, его шлифовать, не потому не что... Он... А он ну, закрывать трансплантатом. Закрывает трансплантатом. А вот это превентивное перед ортодонтией лечение. Вот этой пациентку, я уговорила ее на ортодонтическое лечение, потому что у нее множественные рецессии, генерализованные везде, но причина их это именно ортодонтическая патология, потому что все зубы Перегруженные, нагруженные и так далее. Шутеры, да? Там вот, да. Перегрузка. перегрузка да. Там у нее, не у нее очень большой комплекс, да. Все, что не скажешь, все такое. Ну, у нее просто, да, у нее такая куча причин для того, чтобы у нее это все развилось. Потом она уже, в общем, не совсем молодая девушка, то есть ей 40 лет, и. Она решила заняться собой наконец-таки. Ну вот. Кстати, я хотела Но сказать, я это тот красивый. случай, в котором мы выбрали некую к центральным зубам. 14 зуб. А какие красивые, какая красивая форма. Не стертые да, ничего. Не стертые. Да. Представляете, у нее 40 лет не стертые. Вот представляете, в какой перегрузке у нее другая сторона. Ну, я покажу другую сторону. Мы оперировали весь верх. Я покажу. Там вот такое. Там, потому что Дентия внизу сразу же сказал. Уже все стоит, не Слушай. волнуйтесь. Хотела обратить ваше внимание. Видите, вот здесь кость, вот здесь расщепленный лоскут. А, ну, там чуть -чуть. а ну, мне ну, не надо много, мне нужно, чтобы полнослойный он только в тех местах, Скажите, которые... А вот та часть корня, которая появилась, там вот я посмотрел, где да, у вас? Да. А, наносится. да. Также... Так, а он туда и наносится. Не ну а откуда мы знаем, какой у нее был контакт? Вы, вы же не можете микроскопию здесь сделать и увидеть микроорганизм, взять посев. То есть, ну, не... Мы вреда не наносим экспозиции двухминутные детали. Я понял. но а инструментальная обработка не проводится, да? Про... Про... Про... Как Про... это? Везде Про... проводится Про... по всей. По всей поверхности корня все, что обнажено, мы все обрабатываем. Потому что неизвестно, как, да, если, например, у нее не было прикрепленной десны, это второй класс. Там, скорее всего, контаминация микроорганизмов, потому что там пумпа, там все попадает туда. Там нет десневой манжеты в области зуба. А про зондирование Ну, про зондируйте я вам могу сказать, что если это второй класс, у вас провалится сезон подоконства. Установка. А вот самый главный вопрос. А если это все то же самое, только на имплантат? Все то же самое, что множественные рецепты на Множественные рецепты. Множественные, сплошь Да, у меня не было. Вот смотрите. Давайте я про имплантаты расскажу вам. Значит, вот это месяца, наверное, до да, два-три спустя. И мы начинаем уже, вот, планируем ортодонтическое лечение. Ну и вот видно, да, какие были вот эти и клиновидные дефекты огромные у нее, и вообще какой был биотип, и на клыке, и на э, прималярах были какие большие рецессии. Здесь... На нижней челюсти мы с ней сделали вот этим самым зверским методом. И у нее произошло вот здесь расхождение швов. И поэтому получилось, что там, где есть, здесь трансплантат был свободный, здесь него. А здесь нет, и, а у нее тянет до сих пор. То есть я ее, видно, пожалела, не все истекла. И я ей все время говорю, что надо... Давайте мы чуть-чуть тут здечку просто уберем само по себе и уйдет натяжение, и сразу этот сосочек закроется наверх, вот чуть-чуть только и подшить обратно надо. Но вот она никак у меня не может решиться, а сейчас она у меня еще в положении. Ну вот ситуация у нее с другой стороны, там были рецессии очень большие тоже. Вот наверное то, с чего они начинали. Почему оперировали вверх? Как это неудивительно, у меня наверху была более тонкая десна. Что бывает очень редко. И рецессии были там больше. Поэтому приняли решение прооперировать перед ортонатическим лечением верхнюю челюсть. Ну вот как это выглядит уже вот в ближайшее время. Единственное, я не понимаю, как с гигиеной с ними договариваться, потому что она не курит, ухаживает, все у нее есть, и все на свете. все. Ой. Ну, в общем, то есть, конечно, вот у нее очень хороший результат, у нее устранены все рецессии еще на этапе превентивном. То есть, когда это не было целью и вообще не, не являлось задачей, мы с ней увеличивали толщину десны для того, чтобы начать органетическое лечение в ее случае. И теперь вот у нее да, очень хороший результат получился. Ну, мы будем теперь уже устранять на нижней челюсти, там у нее остались в третьем сегменте рецессии, когда она уже закончится, Все уже мы сделаем с ней, завершим свои манипуляции. Ну, вот, да, это ее уже вот.